Здорово! Ну как ты? ну а мы продолжаем с тобой наш путь бомжа на новом девятом сервере барвиха успенская ты меня часто спрашивал что же мне делать на шестом уровне и сегодня я решил протестировать доступную нам с тобой крайне интересную работу как раз таки на шестом уровне и именно как ты уже понял по превью работу мореплавателя так что усаживайся поудобнее приятного просмотра ну а перед началом данного видео я как и всегда хотел бы разыграть для тебя 500 тысяч рублей абсолютно на любом сервере барвиха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 Мореплавателя нам будет доступно 6 уровня. И как и всегда, мы с тобой официально устраиваемся на данную работу в администрации области. Через GPS очень легко найти данную администрацию. Для начала мы с тобой увольняемся с предыдущей работы, после чего спокойно устраиваемся на работу мореплавателя. Также через команду slash GPS, второй пункт работы, мы с тобой находим стоянку мореплавателей, отправляемся на данную метку. И здесь очень важный момент. У нас с тобой также, как и в работе дальнобой, есть прокачка скилла. Три уровня мореплавателей нам с тобой будет доступно. И как и всегда, мы с тобой начинаем с самого первого уровня. Также, как и всегда, на первом уровне нам будет доступен самый простой вид транспорта, а именно моторная лодка. Аренда данной моторной лодки стоит недорого, всего-навсего 250 рублей. Но здесь крайне важный момент, про который лично я сам просто-напросто позабыл. Для данной работы нам будут с тобой необходимы специальные права для водного транспорта, которые мы также можем с тобой получить в автошколе. В принципе, там мы с тобой получаем абсолютно все права, как для вождения автомобиля, так и для вождения катеров, также и для вождения воздушного транспорта. Без каких-либо проблем абсолютно спокойно и быстро сдаем с тобой на права для водного транспорта и после чего уже спокойно отправляемся на ту самую метку работы мореплавателей. Как я тебе уже и сказал, арендуем самую первую, самую простую лодку, доступную нам на первом уровне и вводим команду слэш Здесь нам доступны Точки загрузки, а также точки разгрузки. Я советую тебе посмотреть сначала именно точки разгрузки. Здесь ты можешь изучить актуальные цены на данный момент. И как ты уже успел заметить, самая высокая цена сейчас у нас именно за автозапчасти. Довольно многие ютуберы, а также игроки советуют возить именно алкоголь. Я решил сравнить сегодня два этих товара. Сколько у нас с тобой уйдет времени на загрузку этих товаров? А самое главное, сколько у нас уйдет времени на маршруты доставки этих товаров? Начал я, естественно, с самого дорогого товара, а именно автозапчасти. Прибыли мы с тобой на точку загрузки в 14 часов 55 минут. Засекаем время, сколько у нас уйдет на загрузку. И как-то успел заметить, на загрузку у нас уходит порядка 7 минут. Ровно 7 минут у нас с тобой уходит на то, чтобы как раз-таки загрузить все 5000 товаров и выбрать точку разгрузки. После чего мы отправляемся на данную метку. И до данной метки маршрут у нас занимает всего-навсего 3 минуты. Даем все 5000 товаров, за что получаем 12000 рублей. И плюс еще считай 3 минуты у нас займет дорога обратно до точки загрузки. Итого получается, что у нас уходит 7 минут на загрузку и 6 минут на полный маршрут туда-обратно, в общей сумме 13 минут на выполнение одного маршрута. То есть менее чем за 1 час мы с тобой сможем выполнять спокойно 4 таких маршрута. У нас даже будет время на то, чтобы отдыхать между ними и за один час благодаря данному маршруту мы с тобой сможем зарабатывать спокойно не спеша 48 тысяч рублей что уже я считаю довольно неплохо ну и также естественно я решил проверить маршрут с алкоголем на загрузку алкоголя к моему удивлению примерно также уходит порядка 7 минут странно в свое время я наблюдал ролики у ютуберов где они загружались примерно за пять минут возможно с того момента все это дело пофиксили ну и примерно точно так же порядка трех минут у нас уходит на выполнение данного маршрута сдаем с тобой алкоголь и за это мы получаем десять с половиной тысяч рублей что уже на полторы тысячи рублей меньше чем за автозапчасти хотя по времени примерно затрачиваем мы то же самое и как бы там кто ни говорил чтобы не говорили тебе другие игроки чтобы не говорили тебе другие ютуберы именно на моем опыте я думаю ты уже понял то что конкретно на сегодняшний день самый прибыльный товар и самый прибыльный маршрут это именно автозапчасти 48 тысяч рублей за час на шестом уровне я бы не сказал что это довольно большие деньги мы с тобой работали на той же шахте на первом уровне и зарабатывали на порядок больше мы с тобой работали на работе автобусника и даже там зарабатывали на порядок больше Ты спросишь какой же вообще смысл идти тогда на работу мореплавать смысл в том что здесь есть прокачка скилла я честно говоря точно не знаю сколько зарабатывать на третьем уровне на последнем скелет данной работы но мой подписчик поделился такой информацией что на последнем уровне мореплавателя можно зарабатывать за один рейс до 24 тысяч рублей хотя опять же как я уже говорил тебе ранее когда мы обсуждали работу дальнобойщика как по мне пока ты прокачаешь все эти скиллы пока ты выйдешь на максимальную зарплату мне кажется ты уже вкачаешь какой-нибудь десятый уровень и тебе будут доступны в принципе абсолютно все работы которые существуют на проекте и ты сможешь спокойно совмещать ту же работу инкассаторов с рыбалкой, с вором деталей или пойти в пожарники, а ведь там доходы уже гораздо выше. Лично для меня работа мореплавателя – это некий способ отдохнуть ото всех остальных работ, отдохнуть от дикого фарма, посмотреть, что вообще еще существует на проекте. На работе мореплавателя мне нравится то, что тебе не приходится ездить по дорогам, то, что тебе не приходится сталкиваться с неадекватными, тебе не приходится сталкиваться со светофорами, с ограничениями учителями скорости, ловить штрафы и все в этом роде. Ты просто плаваешь по воде и получаешь удовольствие. Это некий новый экспириенс, который нам доступен на движке сампа. Ну и плюс ко всему не забывай, то, что у нас на седьмом уровне будет квест выполнить работу мореплавателя, заработать на ней 50 тысяч рублей, за что ты бонусом получишь сверху довольно неплохую сумму и плюс еще 4 очка опыта. Как минимум только из-за этого стоит поработать на данной работе. прокачиваться до последнего уровня и начать зашибать хорошие бабки на данной работе решать только тебе. Как я уже говорил тебе ранее, это всего навсего вкусовщина. Тут все зависит от того, кому что больше нравится. Ну а лично я иду тестировать следующие доступные нам работы на проекте. Ну а на этом у меня для тебя пока что все. Ну а если тебе по каким-то причинам